без гайдов особенно без гайдов э, на прохождение боссов то есть я смотрю только допустим могу смотреть какие-то моменты где скажем так ну не понятно ничего куда там идти далее где естественно я могу например, зайти там на сайт фандом и узнать что там как допустим а так я прохожу без гайдов получается поехали в общем замечательно О, 50 тысяч. Ч себе? Ч себе? О, надо управление сразу уже поменять. В общем, всем привет еще раз. смотрят Как вчера я и говорил тоже на стриме. Идет осталось на Твиче. Что я сегодня подругой получается. И вот я подругил А где наша этот Нет, а мне нужно нормально там. Что-то. А. Где наша короля Вот эта вот мантия такая была легкая. А вот она, да. Все, нормально она мама оха а броню хоть какую-то дают этот уже отхиливает. в общем хватает Получается, да? Что у нас там по усилению? Я хочу фламберг усилить. Обломок там. Так он у меня плюс восьмой. Что у меня там еще где-то? Второй Большой королевский меч. Правое оружие. В общем, не знаю, можно пойти сейчас пообузить этот арм душ получается? В вечном хаосе. Либо либо, либо.. сразу же там короля получается можно пойти в, в одно место поговорить там с одним челом я узнал получается там я не знал как с ним поговорить до кольцо достать там получается типа чел такой скорпион Я ж купил, обломок титанита. А, большой осколок. Да. Обломок. Шесть. А, только пять. А, подожди, так мне еще не хватит на их заточить четыре тысячи ну давай так хорошо мы сейчас опять порталаса к нам продавать все шмотки там лишние к Тому гирму или какого там о все точную ли мы ой фламберг пригодится как сказать а печатки шута есть все которые нам получается вот они вообще увеличивает количество получаемого больше да шебеси блин а хорошо мы тогда сейчас возьмем продадим лишние там предметы гному и купим кольцо кольцо хочу покупается, который позволяет говорить с врагами а то мне нужно, чтобы получить второе кольцо дракона. Вот у меня Ну вот, получается. Есть кольцо дракона, но нулевое. Не прокачанное. Я возьму плюс первое и себя. Еще бы зашибись. И потом уже, скорее всего, мы сегодня будем на кордя, получается, мучить. Будем. В предвечном хаосе. Тем более я уже немножко и так там прокачал. Ловкость, там еще и зупом прокачал, короче. Да, я там у нас, виспочек, прокачал себя. В общем, немножко поднялись. Но битва с базом все равно. Ты тут в не означает, что это будет намного легче. Но будет, но будет получается круто, все равно. Будет круто. Я думаю, что будет поувереннее. А а куда мне проще? Судой, да костер пойдем. Я не понял просто потом сколько кольцо это стоит, до 500 явно не хватит. Короче, наверное, ну, и так вот ну ты прикола этот. Он сейчас королевский меч стоит. Кстати, сегодня до этого долго сидел за монитором, поэтому сейчас включил на мониторе, это защиту для глаз. Получается у меня монитор 144 Гц, а Samsung. Чему я, Чем я бесконечно доволен. О, с бафом вообще зашибись. Я так постоянно был. Перчатка гермов. Кстати, отпечатка такая хорошая. Вот этим мечом будет тяжело убить этого эй я, ей ей ей ей ей стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, вот. ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей я знаю, что эти короны, это вообще по DLC, но я хочу тут дальше с его уйти. А дальше-то куда? Хотел его ударить поклевочки. Кавлон. Кавлон. Кавлон. Продать. Щит Рива, щит Поздних. А тут все равно в околе. Это, по-моему, я еще один щит выбил. Кстати. блин, еще он более но он тяжелый но у него прочность хотя этот щит и не так часто ломается у меня наверное точность такая хорошенькая это, это вообще прочность помочь. большой еще другой насторжень зачем ну побольше Боже, почему они такие тяжелые? Не, ну такой тяжелый щит. Ладно, ставим. Это вообще. кстати, он у меня не ломался, хотя меня били мобы с ним. Потому что там сразу поломаются, он у меня не ломался, этот щит. Выбил, получается, ледяной Вот это вот. Локация. DLC. Ледяная LM как это так. мой топовый меч. так на всякий случай потому что он должен быть так алибардо черного рыцаря алибарда синего рыцаря хм. это лучше я продам его черного рыцаря получше там еще вон магический урон Бердиш. Бердиш. Большой он. Большой он мне не нравится, я его продам. Таблим Мэллоу. темное течение. Нормально, кстати, плохо. Продадим. Короче, это продадим. Темное течение мы оставим. Все в Короче, карата копье тоже продадим. А дракунем. Что такое? Что такое? А вот это вообще... <с> Здорово типа, не знаю. житель считаю, что житель мне нравится тоже другой не стражу но у меня точку конечно интересный блин на темное значение у него то вообще слабый этот прочность что вот с кольцо носить которая это уменьшает повреждение получается этих Уменьшает поломку получается. Брони, в общем. Что, можно свет включить? вроде нормально. По полю Меч дранглинка вообще такой хорошенький. Тоже. Длинная рапира, она вообще, блин, это... Там когда-то нажимаешь, но выпускает магию, так у него тратится так прочность, жестко, шо капец. Короче, так, большой топор льва. Так, равана ткана путка. Для Холонского продадим. Тана, шлем. Чатки служителей драконов. Шлем рукой стража. Так это мы оставим черную мать. Спев гордыни. Маска краги правосудия. Ну это оставим так для коллекции. Темная маска. Темное поножье. Столько интересных шмоток. А это я который купил шмотку. И вот где. А это, кстати, вес, это маска, блин, увеличивает. Шлем демона из плавильни. Маха не весит, броня. А это с кольцом на уменьшение надо веса купать. блядь? Да? Вот это, кстати, тоже ему Чатки линбарла. Так, а что эти успехи, мне не нравились они, по-моему, получаются? нас к только всего тут а ну то не будем трогать мы пока что можно продать, потому что я вот это не хочу я тоже второй шифровский меч тоже не хочу меч продадим еще один Тысяча. Рыцаря. Этот оставим. Чешол. О. Черным фокусом едем. Хорошо, до свидания. Many фэнкс. Так, и топовый наш артефакт которому я безумно рад получается. Так, сейчас я еще кое-что забыл сделать. Сейчас, сейчас. получается, да? Название стрима мы так и оставим "Предвечный хаос", потому что я сегодня все равно там так сказать. зад uh -huh. а что эффект у нас эффект действует и вообще его не ставил вот его сам ставится и он так когда заходишь в игру что ли там ставится блин ну это сверху что-то так о так вроде нормально Зашибись. Так, покупаем кольцо, значит, говорим с скорпионом, получаем кольцо более усиленное. И тесно, с два кольца. Сейчас я прочитаю. Ничего не пишется. Кстати, у этого кольца низкая прочность, а у второго еще хуже. Ладно. Где наша кошка? Курка, привет. Но я такое не говорил. Кавиннанте, красивый король. Красивый король. Что? Про зловонного воплощения. Этого человека, я думаю, это она нам про того человека, который встречал, который Он там давно, очень-очень давно. А, ну еще что расскажет? Так, я тебя понял. Вообще. Кольцо шепота. Минус 580, ты был прав. А, кстати, кольцо возвращения... Ой, 20 возвращение не нужно мне. тех случае возьмем Что такое пытающие кошачьи сапоги получать урон падения окей нет нет Ну ладно, погнали. Попробую не одеваться, а уже красиво с ним поговорить. Можно где-то надевать. Такая печерняка вот просто из вышел из дома, и пошел сражаться. Какие села? Это сапожчик какой-то из такое деяние. Так. В общем. локация находится где-то не темнолесия а блин где у нас темнолесия так вот темнолесия под вот, сюда надо блин что самое тесно темнолесие вообще я попал только спустя там вот пока вот покажу я туда пришел наверное в 80 я вот ну тут понятно тут понятно был тут тут я пошел потом на лес я не пошел но она там сразу мне не, не, не открылась то ли что-то ли не знал там как че только потом его пошел дальше сюда сюда я пошел ну вот, после сюда я сюда пошел сюда пошел сюда сюда короче сюда Чуть то можете можешь на я а уже потом после сути на лесил замок драмлик я пошел туда лил. Вот. По Он, не... Он подожди, я могу. Или мне сюда бежать, чтобы погруз капюна. по-моему другому сторону. А куда? Сюда и что ли? Я уже не. А, ну, в принципе, можно сюда, да, да, да, можно сюда пойти. можно сюда пройти. Меня атакуют, он такой. Чем я такой? то Ладно. Сейчас скажешь насчет счет кольца, которое купил. Что не трогает? Что не трогает? Человек способен поговорить просто насило? Вообще там? с успокоиться теперь Помри уже, Второй крутил дракона. Mm -hmm. Как он еще говорит. Нормально, его госпожу убил. Он у меня еще брыкается. Я когда читал о нем, получается, об этом все не мог говорить. Все, Не хочу слышать, что он там. Где наше второе кольцо дракона? Вот оно. Здесь третье. Вот это, да? Второе кольцо. Или третье. Именно. Третье, по-моему, да? Первое кольцо дракона. Кроме дракона. О, ты подожди. так у меня не первое, у меня третье. Дай мне сюда шел. У меня лучше. но В общем, ладно. В любом случае, пойдем сейчас уже тогда на нашего королька в DLC, тогда. Эх. Я не заранее. Так. Тринадцать, то есть, 13-й тоже немного. В общем, там не не не ну ни на что их не потратим все но всего там что разве что кроме какой-то ночи по бабки, которой я убил о привет браты ну, что вперед борок ой так Hey, hey, hey, вообще такую руну делал, не подготовился ничего. Надо им помогать в бою, получается, он активненько. Надо то как только появились, они сразу же драться. Получается. Темные души 2. Эти два мяча не весят, весят. Почему, ну, блин, вот я просто ненавижу этих мобов, если ну, на нельзя просто тут идти, вот просто ударить. Все, все, давай, давай, давай, давай, давай, давай дальше. задолбал. Какой же не теперь левый? А что ты? А? А что это было вообще? Блин, пошел было так нормально вообще? Ой. Сейчас еще раз по-нормальному пойдем. вообще это я реально не со всеми рыцарями сражаюсь я знаю где еще можно оттянула ну так догадываюсь низу замка ну, там такие мобы из противника сражаюсь Что такое? Почему я не могу никого... Боже, эти, эти на ручки такое говно вообще, я не знаю. Боже, это, это вообще, это мусор, просто навсего. Это вообще, это... это здесь мы можем свыжаться, блин. Где моя нормальная пуха? Боже, это такое говно, просто навсего. Где моя двуручная пуха? Сейчас по нормальному разберемся, блин. Просто вообще так возвращаешь. Здесь у меня что-то меня не интересуют эти больше души. Блин, да дети-ка? У него нет. еще я подал северного про проводника один а вот До свидания. Где нормальный меч вот вот вот это меч Боже, это такое говно! Ты бегаешь, там махаешь. Отнимаешь у них по кусочку ХП, а они тебя просто берут и вырезают. Зачем она не надо? лучше возьму, вон меч. Нормальный, топовый меч. Ну, один раз ударил, и все, и пол столба суслал. там у них все равно, они, конечно, не полстолба сносит Но тем не менее, блин, там куски отрывают надо. Кстати, по идее, вот с этим мод вот он же, этот э, сет дает мне. А каждая шмотка дает увеличение действия заклинания. По идее, вот этот баф, он дольше, он дольше держится. Это влияет. Я, Потому что я как-то заметил, что у меня это увеличилось. контакт Вот ты вот лезешь ко мне, а? Собака, блин. Диза за нафиг, а? это вообще, что-то что было вообще? Где то воин? Где они все? Почему не слились? Наверное, надо огненных убивать. Огненные быстрее сливают, этих сражений. Я просто в шоке. Эти сторожники так быстро, блин, сливаются. Я бы столько ойнов помог ему уничтожить. Мы сейчас будем огненных стараться убивать. Красно Давайте быстрее, я уже к уже крылю. А, я понял, огненный пришел. Замечательно. есть топ звук О! начинается интересно, если он сюда вот его загнать. Откуда? Моп пришел? Почему а он пришел? А как он... А как мог пришел? Здесь никогда не было моба еще. А как то получилось вообще? Я в шоке от минуточки, минуточку, ну, что такое? Сейчас, одну минутку. бы реально надо пойти, стражника еще одного найти. Я похоже знаю одну локацию. Но не локацию, а тут место одно. Где оно есть? Хорошо. Во всем Отправиться. Отправиться мы А какой? Блин, какой-то он? на.. он только строить я даже не помню. Ладно, пойдем. От первого. Тема А, кстати, в пещеру я еще не ходил. Сейчас мы пойдем, получается, этот... Мы простим прохождение предвечного хаоса. Потому что этот... Там, походу, рыцарей не хватает. Но он еще со мной уже пошел. Вот это там и так король такой непростой. Сражение сюда с мобом, который на мечах, то будет сюда сложнее. Так в общем, этот. Пойдем на. На душе я не взял там. Я свою душу заберу. Кстати, сожгем фигурку человеческого. Запачки всякие не приходили. Что так долго? Заберем душу. Наше время этого как бы так... Овен такой происходит. Ты убиваешь мобом, чем король появился, можно вернуться, даже в время беда с королем не возвращался. Я даже наверное, не буду пытаться еще раз это вот занимался. занимался. лучше поднял через ту пещеру, где я не смог зажечь факел, открою ворота, посмотрю что там. Потому что уже зажечь факел я, по идее, могу, потому что не до этого. Всем привет, еще раз тут тысяч тысяч. Я это я блин я вот пригущить на хоп, это было за пюра Пиперо, пюра блин. вот в тильте каком-то собираем души и сразу же валим с одной стороны обуз можно так и будет получается я так понял не знаю сколько раз так можно делать Ну вот три да вот три получается вот, мне кажется что а ну да 4 трона 4 стражника Логик. Если что, первое прохождение. от сюда. Ладно, ребят. Потом пойдем. Иду еще на страшника, получается. на параллельность играет. Хотя выключил глобалку. Поехали. Я не помню, как тут пещери. я знаешь, что все доял, получается и. Ого, их уже легче убивать. Ой, зачем я... чему да? так бесит, что пойти его еще раз убить. Сейчас нам туда вот вниз спускался по лифту. за футов с удовольствием Тут не пройти нигде. А, надо туда хочет там. Пойдем вниз. Тут такое будет сейчас внизу. Там маленькие мобы, но не шапами такие, Они такие злые, это капец. Сейчас постараемся как-то это вот. деле можно просто на что Помощь там пойти. Он бабится. Не. И как чем-то. Ого. просто нападает его невозможно вот так вот добить просто на все легко не очень просто эти могут а ну сейчас появится еще один бренд Ну вот. ок, Все, тихо-тихо-тихо. Ну, капец, он такой напряженный, это жесть. Тихо то еще есть. Но вот там вот есть напряжный тип. Есть, отлично. Вот мак есть. Блин, она так напрягает все равно. Больше никого не будет, я надеюсь. коврян ух станут скрыть я вас понял